Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это вторая часть урока по WordCreator2. Продолжаем говорить о вкладке Base и следующей опции Custom Base Shape. Если вы включите данную опцию, то ТРН немного изменит свою форму. Чтобы ее редактировать с помощью специальных точек, нажимаем Edit Shape. И здесь меня безумно восхищает то, что в реал-тайм, двигая данные точки, вы мгновенно меняете форму ландшафта. Кнопка Flatten Entire Terrain делает ландшафт плоским, чтобы Вы могли создать какую-то форму с нуля, снова двигая данные точки. Чтобы увеличить количество точек, спускаемся ниже и в Fractal Noise Level Strange First Step перетягиваем ползунок первого уровня влево. Если Вам нужно еще больше точек, меняем значение второго уровня тем же способом и так далее. Чем больше точек, тем проще получить более сложную форму ландшафта. Для выбора точек в World Creator 2 есть специальный Selection Tool. И он содержит три специальных инструмента. Сингл, круг и прямоугольник. С первым мы уже разобрались, давайте выберем второй. Круг позволяет делать захват точек с помощью специального круга. Радиус и фалов которого настраивается с помощью одноименных ползунков. С помощью данного круга и прямоугольника, можно вдавливать и выдавливать круглые прямоугольные формы. У прямоугольника также есть настройка длины и ширины. Благодаря этому, можно делать разнообразные вариации вдавливания и выдавливания. Ниже Selection Tool находятся инструменты Action, которые позволяют выполнять разнообразные действия во время выдавливания или вдавливания выбранной поверхности. Например, второй Action, который называется Average, позволяет выравнивать нижележащие точки и выдавленные точки по определенному центру. Как это выглядит, сейчас покажу. Выдавливаем какую-нибудь поверхность, выбираем данный Action и двигая мышкой вверх или вниз, получаем такой эффект. Flatten Action делает скос выбранной области. А Noise позволяет делать неравномерное выдавливание выбранных точек. Чтобы увидеть разницу между Noise и обычным Action, давайте сначала сделаем обычное выдавливание. А затем выдавливание с Noise. Как видите, разница очевидна.